Сейчас мы находимся в нашем зоне гиперпроизводственных систем. Здесь уникальные станки, уникальное оборудование и уникальный робот-кука, который обслуживает вот эти все станки. Наши студенты имеют доступ к самому современному программному обеспечению, позволяющему моделировать различные процессы и заниматься самыми сложными вычислениями. На Дречневинском институте проводится подготовка студентов по направлению материаловения технологии качества. Студенты данной кафедры разрабатывают перспективные материалы с высокими потребительскими свойствами. На кафедре экологии присутствует комплекс лабораторий, с помощью которого можно решить проблемы экологии не только города, но и региона. Помимо теоретических знаний, студенты получают практический опыт в специально оборудованных лабораториях, где они узнают, что такое реальное производство и как управлять материальными потоками, что делает их более сильными и конкурентоспособными специалистами. В Наберночелнинском институте КФУ я обучаюсь уже третий год. И за это время я прошел отбор в НПК «МАЗ Автоспорт». Институт всячески содействует мне, что позволяет мне развиваться как специалисту на практике.